Может этому безумию есть объяснение? Вы должны не просто держать клинок, вы должны стать с ним одним целым. От а а кого он жить От кого он, бежит? Бежит а! А он убегает? Интересно, куда это он? это он рванул так. Хм! А! А! А! А! Ты заплатишь за спину. Я тебя свои грехи! Отрублю голову! Не дайте ему уйти! Охоже, а, а, он куда-то очень спешит. Охоже, он торопится. -то? А, Тебя не спешит! Он, он здесь, где-то рядом! Сюда! Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Где-то тут! Я вижу Оттуда его... выхода нет, ему конечно! Держи его! Давай, забежать тебе некуда! Интересно, куда? за Ой, ним А это еще зачем? Не стоит ему так бегать? клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Почему не сюда он не сетчиков? Aaaaah! Pseh suda! Erni suda! Pseh suda! Kiyonun, <gülüyor> Yeah. Cool. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты. Высокие здания также могут служить ориентирами в городе. твоего появления Эй, можно больше так не делать Ты меня чуть не убил? Я уже старик Тыщи мало Я думал, не денег добрая. нет, но что вы это? не обязаны склоняться. А. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Не будете награждены. Талау обещает. Талау знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А всё, что на вас происходит частный труд, я ни в за достойную нога. ты, ты служишь ложному богу? Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Ты Подходи. служишь ложному богу. Я ни в чем не виноват. Зачем Хлопый ты это делаешь? Старик. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Ты служишь ложному О! Не трогай меня, пожалуйста. Мы подлинные дети Аллаха. Глупый старик. На помощь! Помогите кто-нибудь! Тебе здесь нечего делать, старик. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Он и точно тех, разобьется. Смел и Я не собираюсь ему помогать. Всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее, что за беды могут прийти завтра. Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что надо. Частный труд. Небольшая цена за достойную награду. Меня... Подходите, вам больше не товар. нужно терпеть лишения. Все Любой, кто способен работать, себе. может прокормить себя. Ты Подходите, забыл. спрашивайте. Пора, Я пора. расскажу, что может предложить вам Талал. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, — частный труд. Небольшая цена за достойную награду. Мы живем в непростые времена.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 Там, зачем ему... Вам я больше мой, не а нужно терпеть решение. Любой, кто все, способен работать, пожелать. может прокормить Но... себя. Подходите, спрашивайте. И я расскажу, сегодня. что Кит, может предложить вам давай. Талал. Сюда, подходите. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды вы могут прийти завтра? Защититесь хотите, от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Подходите, подходите, Большая распродажа. Всего лишь Что? Что тебе нужно? Тебе что-то нужно? Что нужно? Может тебе стоит развернуться и уйти? Нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним. Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Что это? Убирайся, черн, пока цел! Ах, с нами, хм. старик. Чего тебе Пожалуйста, надо? Пожалуйста, хватит. Мне больно. Думаешь, твой бог Что позаботит про тебя? Что тебе от меня нужно? Хм. Ты Зачем ты он видишь? это делает? Услуга, умри. Оу! Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя? Подходи, подходи. Умри его. Вот. О, нет. Ты смеешь красть в меня Слышь. на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Помощь. Помогите! Грязный воришка, увидишь тебя, трубят руки! Я ничего не сделала. О чем он только думает? Для чего он это делает? <как> он вор! <как> Грязный вор! зачем это делает? Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты со жизнью! Вор! Грязный вор! Ты смеешь красть меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Чем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Вор! Грязный вор! Умри, вор! Ты смеешь красть меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Умеешь красть У меня. Глаза, пока я не расчертелся на тебя! А О чем он только Может этому безумию есть объяснение? Его нужно остановить, пока он не расшибся. Умри его! Умри его! <связи> Зачем вообще вести себя так? Я к Подходите, смотрите мой товар! все свежее и по отличной цене! <связи> Не понимаю, чего он хочет добиться. Мир тебе, Альтаир. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя? Подходи, подходи! неправильно. <свист> Ты видел раньше такой? Мне не доводилось. Кто-нибудь помогите мне. <свист> <свист> <свист> Пусть проклят, христианский король и его армия неверных. Они пошли против <свист> воли <свист> Бога. Смотрите, смотрите, и они какой! заплатят за это. <свист> Лишь страдания. Остаются там, там где проходят идти. они. У меня Они говорят, что цель какая? Невяжество. А нам не нужно. Безумие, мы должны дать им отпор любой ценой. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Япу, его уже не остановить. Пойдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможность. Подходите, подходите. Сделать. Большая распродажа. Этот город наш, он всегда был нашем. И наш дом Ой! защищать его до самой смерти. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Мои родные больные пухнут в голову. Подайте пару монеток, пара монет. Я прошу Вы всего там, лишь пару монеток. Я хочу есть, нужно. я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Добрый день, дорогой друг. Есть я еще... кому а! пожалуйста, не стесняй, здесь найдешь, черт. Слава, салах от Дина. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. <связать> Знаете, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. <связать> Попробуй точно знай, что тебе нужно. Люблю такие... Святения. Альтаир, ты смог устранить тех, кто заметил меня. Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Альтаир. Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Ты правда очень мудр, раз ты а? Против покажи, покажи, покажи. смотри. Покажись! Смотри-ка, что он делает? Унимайте мне, граждане! Он Если вы товаров, все ко мне! Мой товар Ты это видел? А теперь что он делает? Что это? Подходите, смотрите мой! Только сегодня! Совсем ничего нет! вы с севера идёт английский Ха. король и его армии неверных. Смерть и ужас несут они Убейте нам. Убейте его! А неверный! Загнать его! Скачет им навстречу, Материнак. дабы остановить их и отомстить. Не потеряйте Словор, его! Оборудите, я не убирайся. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Богом неверный! Держи его! Чего не делал? Готово! Будьте друзья! Шайганс вокруг нас смотрит, ждет искушает нас. Будьте сильными, сильными как Салахаддин. Хм. И сражайтесь с врагом так, как можете. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как салаха. Верный умрет. Давайте не Свой дайте ба. ему уйти. <свят> Умри его! Спасибо! Прочь, дороги. Наверное, он убежал. Другой район город бежал. Пошел. сюда нельзя, Уходи! Тебе конец! Я бомбой, Вернись сюда! Дабы предупредить вас! А. Если тебе не уйти! Напу, его уже Трус. не остановить! Трус. Сюда! Он войдет в Иерусалим! Мы должны не должны дать возможности сделать это! Этот город наш! Он всегда был нашим! И наш... вернись сюда! Защищать его! I don't know. Он все-таки смог премыскриться. Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь безумие, это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили. Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком, узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроют отстрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Убирайся прочь, пока цел. с ума. Для больной голодные нищенки. Я хочу есть, я так голодна. Подайте чуть-чуть. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Tan ha. çek. Можно больше так не делать. Но ведь этому должна быть причина. Что он делает? Не понимаю, чего он хочет добиться. Он что, совсем идиот? Верный. Сейчас ты не а? Отрублю голову! Я тебя поймаю! Обыщите все. Правильно прячешься! А. Альтаир! Похоже, у меня появились враги! Аль-Муалим попросил меня проследить за работорговцем, но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Учи этому в другом месте! Не трогай меня, пожалуйста. На помощь! Уходить. Помогите кто-нибудь! И учишь людей этой мерзости, богохульник! Пожалуйста, хватит! Мне больно! Тебе конец! Я ни в чем не <сосы> забрала! <взрослый. сосы> <сосы> <гибрид> остановите! There's no fear, Cookie! Don't push me, you don't! Come here! You're going! Then you put a dead guy here on you! Cookie! Yeah! Oh! Что здесь произошло? Смерть неверному! Схватите его, схватите! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! 你让他出门来你让他出门来你让他出门来 Меня раздражаешь. Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется Талал. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает. Он кого-нибудь с ног собьет. О, нет, это ужасно. <свист> <свист> а, Ты хочешь драки? Они не должны драться, кто-то пострадает. Тебе нигде не найти команду. <свист> <меня не> <свист> Подходите, смотрите, мой товар. Неужели ну, это сам Альтаир? Как совсем... Какая честь для меня? Наверное, у тебя очень важное задание. Может, я смогу помочь? Из многочисленных сплетен неизвестно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Ты отыщешь их. Мне нужно быть на месте, когда наставник вернется с базара. Так что ты должен быть быстр, как ветер зачем Федор. вообще вести себя так? о чем он только думает может этому безумию есть объяснение <реклама> он сошел сюда видел <реклама> 随意 убедись Мой товар! Все свежее и по отличной цене! Лучшие товары! Может, хватит уже? Великолепно. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Альтаир. Вот что мне удалось подслушать в разговорах стражников у мечети Скалы. Они говорили о человеке по имени Талал. У него много преданных последователей, которые с радостью дадут свои жизни за господина. Если Талалу будет грозить опасность, они обязательно кинутся защищать его и дадут время уйти. Это все, что мне известно. Надеюсь, что помог тебе». Один. всего пару моментов. Этому это? должна быть причина что он делает хм. он зашел с ума ты видел раньше такое мне не доводилось его делать это. Слава Талахадзину! Он нашел в себе силы встать! Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вино. Хорошо? Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне, к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет. Но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Перемотка на более поздний участок памяти. Варишь, как. увидишь тебя друг от друга. И посмотри, мой товар. Хм. Хм. Господин, у вас такой вид, будто вы что то ты. Здесь вы найдете много разных товаров, даже слишком много. Тебя заинтересует вот этот? Нет? Ну, это далеко не все, товаропролож. Умрм! Ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких Ха! Я умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Отойди. Что плохого я тебе Скажи на милость. Что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. мне. Спасибо. <у Ranaut> Ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. <соединения> вот как. А кто открыл дверь, расчистил путь. Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. <свы> вот я стою перед <свы> тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Это научить себя не вмешиваться! Evet. Bata, bir bir kancı, o, Gel buraya ben, ya. Ya. Beni yenemeyecektin Beni yenemeyecektin Beni yenemeyecektin я откроя! попал Ne? Ben, beni gözün kapalı bile yanarım. Değiştikten ağır yardımda kaybetmeyin. Ne? Спирите его от меня! Ай, ай, <связывая> а, И сюда! Не потеряйте его! На помощь! А Стража! Не Иди сюда! Прочь! Френичный! А? а чего они берутся? Прочь! Кто-то тоже по нему больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим, не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда Боги давно оставили молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы. Прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их, а ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да. Ты так думаешь? Закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет. Пока нет. Ну, увидишь. Хватит бегать! Тебе не уйти! Он устает, Хватайте его! Уври, неверный! Не дайте ему уйти! Вернись сюда! У меня много разных товаров, даже слишком много! Ух! Давайте Но я говорю Слава! Умереть служебно! Ворочи король! В сторону! Убийца! Это ты, я не знаю! Беги, пока можешь! Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса! Со мной Аллах и шалок! Со мной Аллах! Тебе не нужно. Ребята, я! Я! Я! Умри, неверный! Как <сосатый> Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность. Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет! Хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик, но факт в том, что я выполнил задание Альмуалима. Что ж, иди, ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. севера Черт возьми. В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что Анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Кто за черт? Здесь кто-то был.